Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео мы поговорим о новом интересном проекте Проект называется Riot Note Это у нас IO проект Кстати это у нас Американский блокчейн Это у нас не китайцы Основатели, а именно Америка И кстати команда Riot Note была назначена для обеспечения Кошелька цифровой валюты Для всех жителей Вайоминга Это будет означать как бы Что все жители Вайоминга будут иметь безопасный доступ к цифровым активам. То есть, если вы свое амино, вам будет намного проще, потому что там официально утвердили то, что можете активно использовать данное приложение, а это приложение сделано для американских транспортных компаний, для водителей и также для гонщиков. То есть там будет много интересных, скажем так, защит в этом приложении для водителей это у нас больше так даже и к логистике и к гонщикам относятся то есть довольно таки интересно и главное что это все официально это у нас будет для воина. в общем у нас сейчас идет последняя финальная стадия а ее осталось два дня через два дня у нас монета полностью попадет на биржу будет торговаться только торги пойдут уже намного круче намного выше ценники, чем сейчас, поэтому стоит уже заранее присмотреться к этому моменту, но опять же нам все время говорят, что это для водителей, то есть транспортная индустрия, то есть я не знаю еще как полностью она будет устроена, как это может это будет как что-то типа оплата транспортных услуг за перевозку, оплата будет в криптовалюте производиться, также со своими интересными бонусами. Насколько я так понял, пока читал, что будет еще неплохая защита. То есть, вот до того, что если где-то куда-то вы влетели на машине, будет потом неплохая выплата идти. А, вот, кстати, о чем я говорил. Специальные предложения правоемных. То есть, можете заполнить все свои данные, отправить там фотографию лицензию водительских прав, и все, будете в системе, получите себе бонусы определенные. Кстати, построена на протоколе ERC20. Данное его. То есть поддерживается всеми кошельками, всеми биржами. Посмотрим, какие потом будут биржи в планах после P2P и B2B. Так как сама биржа подписалась, поручилась за данный проект и собирает лично средства посмотрим что будет дальше как нам говорят лучший токен эффективные оплаты, блокчейн технологии и хорошая P2P биржа короткая дорожная карта в девятнадцатом году была идея создания проекта потом они ее разработали, создали веб сайт, создали платформу, белую бумагу с ноября начали продавать токены, у них в 4 стадии был пресейл. Сейчас получается, у нас э, будет заканчиваться пресейл, и с января, о, то есть уже сейчас, идет э, разработка и план, то есть приложение мобильные и план развития дальнейшего, то есть должна сейчас дорожная карта обновиться, то есть после закрытия пресейла. Также куда, как у нас что будет, типа всякие компании, потом маркетинговые планы, документация, то есть, обычная стандартная суета Всего токенов будет 10 миллиардов, цена в долларах 5 центов за один токен. SoftCap у них стоит на 5 миллионов, собрать хардкап у них, конечно, уже, что они загнули немного с этим моментом, 500 миллионов. Так по мне это очень-очень много что по самому токену всего 10 миллиардов softcap как я говорил 5 500 миллионов период ну, заканчивается 2 -го 14 -го. можно будет купить токенов ради интереса потому что сам интерес заключается в том что это как будет выглядеть новое интересное их приложение как оно будет защищать водителей по крайней мере она уже будет работать в IOMING Потому что эта криптовалюта там будет официально работать Она там официально принята Чисто ради этого я бы уже не знаю там Прикупил немного по 5 центов тех токенов там, Не знаю, несколько тысяч монет взял бы Посмотреть как оно получится Белая бумага есть Сейчас мы ее вкратце глянем Быстренько пролистаем Как будут распределены токены 70% на публичную продажу потому что криптовалют официальная 10% идет на баунти программы, аирдропы то есть бонусы будут раскидывать и 20% на финансирование команды видимо команде надо много денег чтобы разработать хорошее качественное приложение здесь также указаны фотографии основателей инвесторов в данный проект которые создали и продвигают данный проект ну, обычные ребята ничего особенного здесь нет в общем идем далее социальные сети оставлю под ссылочкой в описании попадаем мы на белую бумагу в белой бумаге у нас показано как это будет примерно работать контракт клиент, водитель, блокчейн, то есть все между собой взаимосвязано, чтобы была минимальная инфляция при выходе на биржу. Неплохо они расписали смарт-контракт, также белую бумагу. Ну, конечно, здесь да, изучать это можно. Поэтому идем далее и попадаем мы на P2P, B2B. Здесь у нас Немного, скажем так, они потерялись с моментами. Не знаю, видимо, забыли нолик написать. И почему-то пишет, что 5 долларов. Не совсем корректно это отображается. Хотя цена токена 4 доллара. То есть, если вы купите, допустим, там 100 токенов, это 0.06 уже выходит. Это какая-то в них небольшая ошибочка. Я думаю, сейчас они ее исправят. С кем не бывает, как говорится. Ну и его заканчивается 14 числа. В общем, ребята, такой вот, в принципе, интересный проектик. Вы можете посмотреть видео, чтобы более детально ознакомиться. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, поддержите видео лайком. Всем удачи, всем профита, всем пока.